Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы сегодня находимся на нашем действующем объекте. Это улица Газовиков, город Тюмень, европейский квартал. Квартира общей площадью 59 квадратных метров. Мы начинаем здесь работы и хотим показать, с чем мы столкнулись на начале работ. На этом объекте у нас застройщик брусника, оштукатурены полностью стены во всей квартире мы планировали перештукатуривать естественно стены так как нам нужна четкая геометрия помещений и четко углы и уровни но перед тем как оштукатуривать начали грунтовать что стало происходить стены начали уходить в паутинку и если посмотреть за мной то у нас все стены частично уже зачищены зачищены до базового слоя который наносился первый то есть Ситуация следующая. На стену нанесли штукатурный состав. Штукатурный состав начал подсыхать, на следующий день его заглинцевали молочком. И вот это молочко со стены просто отслаивается. Отслаивается вот по такому принципу. То есть здесь у нас штукатурный состав красного цвета, это наш состав. Здесь у нас штукатурный состав белого цвета, это состав застройщика. Наш состав к финишному составу застройщика прилип хорошо. А вот состав у застройщика в слоя просто взял и расслоился. Это у нас образец с другого объекта, там пришлось полностью перештукатуривать весь объект, пришлось зачищать вот эту штукатурку вместе с нашим составом. Заказчик был вынужден заплатить нам деньги за демонтаж вот этой штукатурки, за нанесение штукатурки и повторно еще раз за нанесение штукатурки, а также он купил дополнительно штукатурный состав. В текущей ситуации получилось выявить а, эту проблему на ранней стадии да, и, и данному заказчику будем честно говорить достаточно повезло, что не получилось вот такой история. Сложность ситуации заключается в следующем, когда вы приходите на квартиру и принимаете ее от застройщика, вы никогда не увидите, что у вас вот такая ерунда есть на стенах, у вас стены ровные, визуально все выглядит ну, аккуратно и красиво. Вот. Но по факту, когда вы мочите эти стены, они у вас начинают отходить. Либо вы начинаете зацеплять какой-нибудь край острым предметом, и он у вас начинает снимать полностью вот это молочко, тоненький слой, буквально несколько миллиметров со всех поверхностей стен. На одном объекте у нас через некоторое время после того, как были оштукатурены санузел с ванной комнатой, просто отошла плитка целыми пластами, был крупноформат, 60 на метр 20, и просто плитка оторвала также вот этот штукатурный состав. Мы его простукивали изначально, мы сначала пытались его подколупать, попробовать, какой он на состоянии, хороший, нехороший. Мы не смогли выявить эту причину. Поэтому, если вы вдруг живете или делаете квартиру в брусники, европейский квартал, будьте повнимательнее, потому что вот такие моменты есть. Это не единичный застройщик, то есть на ДСК мы всегда заходим, снимаем полностью штукатурку до бетона и начинаем выставлять маячки и перештукатуривать стены. Здесь мы сталкиваемся у брусники первый раз. Сталкивались на правобережном вот, и сталкивались с такой ситуацией на ЖК Орион. Вот, пожалуйста, улица Газовиков, будьте внимательней. На этой стене парня уже часть штукатурки зачистили, убирается она вот таким образом. То есть, где-то она отходит лучше, где-то она отходит чуть хуже, но тем не менее, так штукатурка на стене держаться не должна. Кто-то убирает скребком, где-то сейчас убирается просто шпателем, но держится она на самом деле на честном слове. Вот Вы поймете это, когда начнете все это грунтовать или просто где-то подденете угол. Вам сразу станет ясно, что ее надо полностью снимать. Снимать ее не обязательно всю целиком, просто хорошо загрунтовать, ну а так вообще вы можете увидеть, что без особого усилия она просто отлетает и никаких проблем нет. Также и на углах тоже полностью она, углы все отходят, вот она. И там стоит уголок перфорированный. Поэтому рекомендую вам не пожалеть времени, а сделать полностью зачистку этих стен. На этой стене ребята полностью сделали зачистку, тут был не особо толстый слой, то есть мусора в этом участке вот столько. А вот в этом участке толщина э, штукатурного слоя была достаточно большая и э, крупной фракции у нас идут осколки. Вот она падала достаточно большими кусками и мусора здесь много, несмотря на то, что участок стены небольшой.